Сегодня в этом зале собрались люди, которые осознают настоящее, люди, которые придумывают будущее. Более 700 участников в этом зале пришли сегодня на Global Inspiring Forum, чтобы понять инструменты, как питчить идеи, а также как управлять без стресса. Global Inspiring Forum – это мировой интеллект на одной сцене. Супер классно, гарный нетворкинг, гарно можно послухать и почувствовать новое. Я здесь для себя, для расширения горизонтов, знакомства с новыми интересными людьми. Я очень рада, что такого рода форумы происходят у нас в Украине. Мы обменимся опытом, впечатлениями, новыми инновациями. Я посещаю очень много мероприятий, которые проводят по группе. Можно сказать, что я их фанат. Впервые на форуме, мне очень понравилось. Я думаю, что таких мероприятий должно быть больше. То, что делает Ален, меня очень сильно вдохновляет. Открывает некую смелость во мне самой. Для меня Global Inspire Forum – это инновационный подход в донесении информации, и это будущее и настоящее.